Канал Токовка ТВ и сегодня снимаю новый сериал, который называется «Капульчат дракона Школа драконов» или «Новое поколение». И давайте начинать! Начало истории. Однажды у Безубика и его друзей родились дети. У Безубика и Дневной Фурии его жены родились детки. Если кто знает, то дневная фурия это новый дракон из трейлера Капльчи Дракона. Третьей части. И я ее очень хочу игрушку, но, к сожалению, их пока еще не выпустили. Поэтому, если что, в роли дневной фурии у меня будет. Э, ой, извините, дикий беззубик. Поэтому, если что, не пишите в комментариях, что почему. Да, так. Итак, нынешнее, нынешнее время. Вот этот дом. В этом доме у Безубика и.. У его друзей родились дети, здесь они живут, к сожалению, им нельзя выходить э, за границы этого дома, пока они не научатся летать. Никто из них еще не умеет летать, они все очень дружелюбные, они все хорошие, но вместе, конечно, они еще не умеют дружить. Это как ихняя школа, где они проводят все свое время с рождения, точнее с вылупления из яйца. Ну что ж, давайте начинать. Ну что ж, детки, начнем наш урок. Надеюсь, вы все подготовились. Блин, мам, ну хватит, ты так каждый день говоришь. Это конфетка, дочка нашей Сардельки. Я полностью с ней согласна, мне это уже надоело. Гром, сын Громобоя. Я полностью согласна. Зачем нам учиться? Мы уже давно могли научиться и борьбе, и киданию шипов, там метанию шипов, не знаю, как это и полету. Грангильда-2, дочка Грангильда. А вот я думаю, будет весело, когда мы научимся летать, и вообще эта школа супер! Это дочка Безубика под именем Карамелька. О, ну, да, я полностью согласна с карамелькой. Ой, нет, точнее, с карамелькой. Да, вы перепытали карамелька. И -е -е это, это, это, это. это. Ее так ласку зовут. Карамелька, и конфетка, потому что я люблю сладенькое. Ням-ням-ням-ням-ням. -ня. А меня зовут лапочка, потому что я люблю все лапами делать. Лапами, лапами, лапами, лапами. лапами. А я жуть. Я лучшая подруга лапки. Лапки. Я не умею летать. ой, еле запрыгну. А, девочки, хватит вам заниматься какой-то ерундой. А, лучше ждем, когда мы научимся летать. Это Клык. Сын-то Он с характерным своенравным. И не любит ни с кем общаться. То есть сам по себе. Только есть у него любимая игрушка вон там. Ха, ха представь пятнышко какая у тебя сестра ой как весело ха -ха -ха -ха. это жуть и тьма сын барца и вебря как интересно да блин смешно ребят ой, моя сестра вечен такая верит что все здорово и все классно а, сестры это Пятнышко, сын Беззубика и Дневной Фури. Так же, как и э, Лапочка, тоже дочка Беззубика и Дневной Фури. Они, брат и сестра. Но мы уже начнем урок. Да, да, начинаем урок. И хватит спорить со старшими. Так как сегодня у вас будет, так можно сказать, особый день, я вас предупреждала. К вам придет вопль смерти, ваш новый учитель. Он будет вас учить летать и борьбе ясно ясно ясно ясно еще к вам может быть заклянет король всех драконов без субик без ну что ты так не рад Ва ваш отец слабкой придет М да ну, говорит что я должен уметь э летать Кажется, он... <вы> подождите как? сейчас вылечу. Простите, но не пойдет. Но пойдет дневная фурия. Вау! Мама придет! Здорово! И она будет смотреть, как вы будете учиться драться с соперником. Что? Да. Чтобы мы распределили с вами на две группы. Какие две группы? Слабые и сильные. Сильные будут быстрее учиться летать. Точнее, быстрее научиться летать. А слабые научатся летать, но попозже. Они будут еще тренироваться. Это мой шанс показать, что я круче других учеников, как меня учил мой другой учитель на дополнительных. Да, я всем докажу Ну, думаю, тогда вам будет интересно. Да, да, да, да, да, да. Я надеюсь, что да. Поэтому э, готовьтесь, и все будет шикарно. Я очень на это надеюсь. Я тоже не сомневаюсь, что это будет классно. Ну почему вы сомневаетесь? Во-первых, это будет очень здорово, так как вы распределитесь. А вдруг мы попадем с нашей подружкой не в одну группу, тогда я буду метать. Так, метать ты у нас точно не будешь. Ты у нас будешь вести себя как интеллигентная леди. Грангильда 2. Ну не хочу. Я хочу, чтобы мы с ней попали в одну группу. Это не обсуждается. Так, будешь себя ужасно вести, то тогда будет плохо. Ах, ладно. И где это ваш учитель? О, вот и он. Детки, я сейчас открою. Эй, лапочка а а, -а да-да-да, жуть-жуть. Следственница пока что. Ага. Ой. Ой. Посмотри, как там на улице. Вообще, что это такое? Ой, мы уже пят... 50-й раз или 500 смотрим. Там что-то зеленое, там что-то голубое, там много драконов, там много домов и чего-то еще такое. И похожее на что-то голубое, тоже что-то голубое, и там что-то плавает. Да, угу. прям так вот. Как гром. А, не могу прыгнуть. Все, прыгну. Вот бы нам побыстрее выйти. Так, сейчас ваш учитель зайдет. Не пугайтесь, он больше меня в тысячу раз. Я бы сказала. Так, ладно, раз, два, три. Ха-ха, детишки. Ха-ха. Добрый день. Здравствуйте. Так. Ну кто тут у нас? Представьтесь мне. Ха, ха ха ха ха А, я лапочка. Приятно познакомиться. Ты ведь, дочка дневной фурии без зубика. Верный ведь. Ой, да, а как вы узнали? Ну, я очень долго узнала. Ха-ха, лапочка, хватит уже. А? Ты черная, как наш отец. Единственная ночная фурия. Вот тебя и узнали. Ой, узнали. Правда? Здорово. Да, ты очень веселенькая, Может быть, попадешь в сильную группу. Хотя навряд ли. А ты вообще хиленькая. Есть потенциал, есть у тебя. Как тебя зовут, Гром? Хотя я забыл, как. Жуть-жуть. Жуть-жуть. Так. А как тебя зовут? Меня зовут Клык. О, Вялый. Но потенциал есть. Что такое Вялый? Ничего. Так, как тебя зовут? Меня зовут Тьма. А тебя как зовут другая голова? Меня... Ой, теперь забываю надо. Смотрите, как же меня зовут. А меня зовут Страх. Вот, вот так от меня зовут. Страх и Тьма. Ха, странное имечко, но допустим. А ты... О, сыночный фудик. Да, да, только с пятном, почему-то белым. Тут да потому что моя мама белая. Все, ну, все, братан. Че, как зовут? Меня зовут Пятнышко. Ну ничего, может, тебя будем пятно звать уважительно. Ха-ха-ха. Так, тебя как зовут голубенькая... Uh, Этот, золотый uh, Меня зовут Грангильда 2. То есть твоя мама Грангильда. Да. Потенциальчик есть, но маленький. А у меня, у ночной фурии, точно. У тебя хилый. Ну, у тебя тоже хилый. Как тебе там, не знаю, сосиска, не сосиска. Это моя мама с орделькой, не сосиска. У меня зовут конфетка или карамелька. О, господи. Ой, ну ладно, давайте, ученики, начнем урок. А с орделькой вы можете покинуть помещение. Ой, я так волнуюсь. Ладно, все, до свидания. Учитесь хорошо, детки. И наш первый урок будет борьба. Вы будете, как я говорил, э, с кем я захочу, будете драться. Чтобы, как говорится, были силы хоть не равны, но чтобы вы себя попытали. Я уже мысленно прикинула, кто с кем. Один бой будет очень уж интересным. Он будет напоследок. Или... Короче, когда захочу. А, хотя давайте его разминочку. Так, лапка. Ра! Ой! Вих! Иду, иду. и Какой неудачник будет с ней. Давайте спорим, что это будет гром. А что значит я неудачник? А я думаю, это будет клык. Но тот, кто будет с ней драться, точно неудачник. И пятнышка. Чего? Нет, я не хочу с сестрой драться. Я так хотел проверить, кто из вас сильнее. Ну, просто кому больше досталось навыков в ночной фурии. Конечно, мне. У меня одно пятышко лишь. А, -а, а у меня хвостик покрашен под папин. На самом деле у меня белый хвостик, но я просто хочу, чтобы у меня был как у папы, поэтому я покрасила. Ну да, так, давайте на раз, два, три. Так, ну давайте драться три пятышка, ну хоть покажи нам хоть раз свое пятно. Пожалуйста, вот оно. Да, не зря пятышком прозали. Я на хвосток, дела отца его... Так, все, хватит. Я буду драться с сестрой удачи так как <соспит> главное я буду второй кстати я буду следить чтобы никто там ничего не сломал себе просто ну братик боишься проиграть сестрой ты че реально скажи ты реально или ты шутишь а что случилось так я же тебя выиграю почему ты так думаешь потому что ты маленькая и ты девочка то есть ты думаешь что девочки слабее как бы это все знают Устала. Ага, мальчики не устают Не устают, не устают Не устают, я сказал еще раз А вот ты устанешь, когда я тебя а, искусаю А меня? Устала. Вот тебе, вот тебе Тебе? <клышко> так, раз, два, три, четыре, все. Как? Я же ее лучше, я что, в какую я иду группу? Славую. очень я от тобой, недоволен, очень. <клышко> как? Как? Как? Как? Нет! Я иду в самую худшую группу. Нет. Блин. Только попадись мне еще с соперником. А вот ты попадусь. Лучшая группа, самая худшая. Ну что ж, давай, иди. Ты будешь находиться вот здесь, где будут находиться победители у этих створок. Ура! Надеюсь, моя подруга тоже. Я не надеюсь, моя подруга какая-то странная. Поэтому я боюсь, она проиграет. Давайте ее жуть. Ш -ш -ш. Это, это очень волнительно, знаете, тренер. Так, давайте, клык-клык. Я тебе порву щепка. Щепочки. А может, и я тебя порву в красный, в... В, в крашку. Смешно же, да? Я никогда не смеюсь. Ты поняла? Но это ведь смешно? Раз, два. Нет, не хочу. Раз-два. Я встала. Вот тебе. А, блин, нога. Раз, два, три, четыре. Все, проиграл. Я? Да как я? О, иду к этим. О, блин. Получается, я... Ой, я падаю. Да, получается, ты падаешь. Очень смешно. Получается, я, это, выиграла, что ли? Ну, как бы, да, получается, ты выиграла. Давай, иди. Ой, ой, ой. Так, так. Сейчас текучку. Сейчас. Давай, иди к победителям. Ура, подружка! Здорово. Если вы хотите продолжение этого шика сериала то поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал всем пока пока пока пока пока